Здравствуйте, дорогие друзья, продолжаем цикл наших передач, в котором наши земляки, находящиеся за рубежом, рассказывают о карантине по коронавирусу в той стране, в которой они проживают. Мы уже записали три передачи, это у нас Китай, Монголия и Испания. И, кстати, эту передачу мы с Максимом решили назвать «Международный карантин». Итак, у нас «Международный карантин», сейчас Канада. На прямой связи со мной Наталья Таляева, которая с удовольствием отозвалась на мою просьбу о проведении такого эфира. Наталья, приветствую вас. Ну, хотела бы начать с того, что живу я в городе Торонто. Канада – это самый большой город в Канаде. Вместе с пригородами население здесь около 6 миллионов почти. Живу в Канаде я с конца 2008 года, когда эмигрировала из России. До этого проживала в Москве, работала. Сейчас уже, получается, 12 год проживаю в Канаде. Работаю, то есть являюсь наемным работником, работаю на канадскую компанию в отделе импорта. Компания занимается производством дисплейного оборудования для магазинов косметических, магазинов одежды и так далее. Вот. И, соответственно, еще параллельно работаю как бы как сама на себя, частичная занятость, занимаюсь недвижимостью. Помогаю людям в покупке и продаже недвижимости, в варианте, поиске. Рынок недвижимости у нас в втором очень такой специфический, я бы сказала. Вот. Это немножечко о себе. Вот. Что касается а, карантина и ситуации с коронавирусом, значит, услышали мы впервые об этом по новостям в январе, когда а, приходили тревожные новости из Китая. Из Китая. Ну, просто, да, просто следили. У нас еще пока не было ни одного зараженного. Вот. Но, конечно, стало немножечко страшновато, когда уже услышали, что появились зараженные, точнее, даже привезли, получается, из Китая в Европу. Опять же, в Северной Америке еще не было ничего. В феврале у нас в Канаде, в феврале появился первый э, зараженный. Это гражданин Китая. Насколько я знаю, он прилетел из как раз-таки города Ухань вместе со своей женой, 53 года, если не ошибаюсь. Вот. И он приехал, прилетел, дня два где-то, наверное, чувствовал вроде себя, как говорят, нормально. Потом на третий день при, пришел в госпиталь, и э, его протестировали, соответственно, обнаружили, что у него коронавирус. Потом и жена заболела, то есть это были первые два человека. Это у нас в Торонто, параллельно в Ванкувере, Для того, чтобы понять, э, почему так быстро произошло, Нужно знать, что Канада – это страна эмигрантов. Здесь очень много выходцев, особенно из Китая, из Индии, из Ирана. Русскоязычное сообщество очень большое. И каждый день это десятки, сотни рейсов из Китая и обратно. То есть очень много людей летает каждый день. У нас Торонковский аэропорт здесь огромнейший просто буквально в 15 минутах езды от моего дома вот и соответственно у нас первый месяц вот с февраля по март просто вот в геометрической прогрессии начало расти вот это вот количество зараженных коронавирусом то есть выходит что государство не проконтролировало то есть не было готово... немножечко вот если честно если честно да я считаю что запоздали запоздали потому что вот этот вот февраль и март выжидали, выжидали, и уже когда достигло количество зараженных где-то примерно 500, наверное, человек, тогда 500 человек на всю Канаду. То есть это провинция Онтарио, это западное побережье Ванкувера. В Ванкувере тоже очень много выходцев из Китая, и там тоже было большое количество зараженных, ну, несколько сотен, скажем так. Вот. И 16, 13 марта, я хорошо помню, объявило правительство о том, что дети э, не выйдут в школу из, после каникул, а каникулы у нас были в середине марта, это неделя мартовские каникулы, что мартовские каникулы про, продлевают еще на две недели. То есть в общей сложности три недели дети должны были сидеть дома. И когда это э, объявление было значит по всем телеканалам, по всем радиостанциям, у народа началась паника. То есть до этого никто абсолютно не паниковал, все было спокойно. По телевизору говорили, что в Канаде все спокойно, ситуация под контролем, ничего страшного. Но, зараженные... Самое интересное, но было около уже? Да, около 500 зараженных было уже. Но говорили, что все под контролем, вероятность того, что можно заразиться, находясь в городе. И особенно ну, те, кто не выезжал никуда из Канады, они в принципе не подвержены никакому риску. Вот. Но вот когда 13 марта объявили о том, что школы будут закрыты, Началась паника, все ринулись скупать продукты, были бешеные очереди в супермаркетах, полки были пустые. Я не знаю, почему, как и в принципе в других странах, и в России, все скупали огромными пачками туалетную бумагу. Вот. И, соответственно, дня 3-4 длилась эта паника. На выходных вообще можно было в магазин, не те, потому что полки все были пусты. К слову сказать, мы когда сможем, мужем услышали о том, что творилось в Китае, мы еще в начале марта, я помню, поехали и решили на всякий случай закупиться крупами, такими, знаете, долго, продуктами долгого хранения. Да? Вот. И 16 марта я вышла на работу, это был понедельник, и у нас на, и у нас на работе объявили, что с, что с сегодняшнего дня все работники, которые могут работать дистанционно из дома, переводятся на дистанционную работу. Работодатель сказал, да? работодатель сказал, но работодатель сказал не просто так, а потому что 16 марта утром выступал наш премьер и объявил, что мы значит, начи начинаем предпринимать какие-то хотя бы меры по сдерживанию этого коронавируса и объявляем всеобщий карантин. Все работники, которые могут работать удаленно, будут переведены на удаленку. И, по-моему, когда, не помню я, они озвучивали, что работать могут только бизнесы, организации, которые вот жизненно, жизненно важные, да, называется, жизненно ну, важные? Да, жизнедеятельность Да, да, стратегически важные. Вот объявили и, соответственно, на следующий день уже никто из офисных работников, по крайней мере, не вышел на работу, все уже сидели, работали из дома. На производстве... это самоизоляция? Вам сказали сидеть дома? И... Это был просто... пока еще не карантин, это была самоизоляция, да. Сказали сидеть дома, выходить только в магазин. Еще открыты были партии, открыты были детские площадки. Тут же объявили о том, что ну, школы, садики, соответственно. Следом объявили, что будут закрыты, и где-то через неделю ужесточили, сократили список этих бизнесов, которые могут работать. значит Только магазины, аптеки, заправки, банки, наверное, какие-то организации, которые участвуют в поставках в госпиталям и так далее. То есть они могли еще работать, остальные бизнеса должны были закрыться. Это было, вот, получается, третья неделя марта. И мы на данный момент на карантине, мы находимся уже шестую неделю. То есть у вас объявили официальный карантин? Официальный карантин был объявлен, да, был объявлен, наверное, на третью неделю где-то вот самоизоляции. На третью неделю самоизоляции? Когда они сократили, да, они сократили список жизненно важных бизнесов. Они закрыли все партии. Сейчас у нас даже если мы выйдем, кто-то выйдет в парк, штрафы вам около, около у входа, у въезда во многие парки стоят. Дежурные полицейские не пускают людей. Вот. Изолентами огородили все детские площадки. В супермаркетах проходит специальный порядок, то есть нужно сперва стоять в очереди на улице держать дистанцию два метра друг от друга, тележки все у нас дезинфицируются, работники стоят, регулировщики, работники супермаркетов, которые не допускают столпотворения, чтобы люди соблюдали дистанцию. И вот буквально неделю назад я ездила в супермаркет закупаться очередной партией продуктов. И скажу так, по моим наблюдениям, наверное, 90% людей были в масках, в перчатках и в очках. Масках, перчатках и в очках. А вот это первое вы говорите, когда объявили вот 13 марта, это просто в рек рек порядке рекомендаций, да, было? Примерно? Это было 13 марта в порядке рекомендаций, но э, большинство организаций перевели людей на э, удаленку. А теперь уже что, завтрак. люди, которые работали, должны были выходить на производство, где вот необходимо присутствие человека, они, конечно же, работали просто... Там выдвигались требования, нужно было иметь санитайзеры, нужно было иметь маски. Ну, опять же, у нас тоже проблема с масками. Кстати, вот после того, как это все началось, буквально, наверное, с, мар... с начала марта месяца у нас масок нет нигде. Сейчас какая ситуация по маскам. Нет нигде, масок нельзя купить. Даже вот я пыталась купить онлайн на Амазоне. Нет, все раскуплено и непонятно, когда будет. Насколько Ой. я знаю, что такая же ситуация даже и в госпиталях. То есть до настоящего времени в Канаде дефицит масок, их нет. Да, дефицит масок, да. И у нас скупили в первые две недели, скупили тоже все вот эти вот санитайзеры, это дезинфицирующие э, гели для рук, спреи, все то, что вот салфетки, все то, что обеззараживает, все было скуплено. Скажем так, неделю назад это стало появляться на прилавках, но масок до сих пор нет. Вот мы пользуемся масками, которые по счастливой случайности у нас дома оказались. По счастливой случайности у нас оказались дома и перчатки. А так ни масок, ни перчаток ничего не купить, к сожалению. Вроде как они пытаются наладить проездку, этом... профилировать. Ну, угу. Но при этом вы неделю назад ездили в супермаркет, 90% людей в масках. Да? Да, да. вот я смотрю, кто-то, видимо, сшил. Но в основном куплю в этих, ну, в таких. В медицинских масках люди ходят. Где-то достали, я не знаю. Может быть, вовремя заказали где-то онлайн. Потому что... ну, Или в аптеках вовремя успели купить. Но на данный момент нет масок. И я вот в последний, последний месяц я точно их нигде не видела. В Канаде нет масок, удивительно. Так. Как вот э, население... Вообще само население, вы, я, я думаю, у вас есть друзья, там, подруги. Конечно. Да, коллеги, как, как вообще относятся, верят ли действительно они в реальность этого? Да? Ну, вы как... знаете, в Канаде общество очень дисциплинированное. Вот. Сказали карантин, все сидят на карантине. Конечно, есть отдельные экземпляры. Все равно можно увидеть, что люди входят по улицам, особенно вот в центре, там, где у нас много высотных домов. Там выше плотность населения. Ну, в Канаде в основном люди живут в частных домах. Не такая высокая плотность населения, как в Европе, допустим. Поэтому, может быть, у нас и э, не такие высокие темпы заражения. Распространение этой инфекции. Вот. Можно увидеть людей на улицах, э, но в основном все сидят дома, э, соблюдают дистанцию. Даже если вот, э, я, например, иду по улице, выхожу прогуляться, буквально вот вокруг своего блока кто-то идет мне навстречу, если я иду по тротуару, человек просто переходит на, на дорогу или на другую сторону, то есть, чтобы два метра друг от друга держать дистанцию. Никто друг другу руки не жмет при встрече, то есть, в этом плане народ дисциплинированный. Они быть... связ... А не связано ли это то, что там отходит от вас, в связи с тем, что вы азиатская внешность и думаете, что это нет, Нет, нет, вы знаете... Опять же, я говорила, что в Канаде очень много иммигрантов, выглядящих а, азиатской внешности, не китайцы, не ни вьетнамцы, кого только нет. Здесь такого не было, если честно, чтобы это тогда нужно от каждого второго, наверное, бояться или шарахаться, потому а, что твой... много очень азиатов. Очень много азиатов. Азиатов много, да, выходцев из Индии много. Торонто, чтобы вы понимали, это вот примерно 50 на 50, 50% иммигрантов. Даже последние годы сказали, что количество иммигрантов превышает количество канадцев, родившихся здесь. Потом, опять же, знаете, первое поколение, это вот, допустим, мои дети, да, они уже считаются канадцами. То есть они могут выглядеть как азиаты, но они уже канадцы. По количеству вот, э, смертей да, зараженных там, как какой класс как, какой возраст вот, подавляющее большинство подавляющее все-таки большинство это конечно э, э, лица старше 65 лет то есть то, то, точно также же да? да у нас потому что ну выше конечно продолжительность жизни в Канаде, и соответственно очень много стариков очень много знаете, вот домов по уходу за стариками, вот особенно... Есть, престарелые. Дома для престарелых, да. Особенно те, как тем, для тех, кто вот нуждается в помощи дополнительно, медсестры приходят, нянечки, таких очень много. Были неприятные вопиющие случаи, когда очень много стариков, к сожалению, умерло в таких домах. То есть из-за этого коронавируса персонал не знал, что делать, звонили, не было никакого ответа от органов здравоохранения. То есть ну, у нас тоже, знаете, не все как бы, скажем так, гладко. То есть есть моменты. Сейчас в госпиталях, насколько я знаю, вот у меня есть знакомая медсестра работает. Она работает совершенно в другом отделении, никак не относится ни к пульмонологии. Их всех перекинули на борьбу с коронавирусом. Поскольку в ее госпитале, как она мне объяснила, а это в самом центре Торонто, у нее госпиталь есть, на всех тоже не хватает сейчас масок и средств защиты, то с больными коронавирусом контактируют непосредственно только врачи. все это не подходит, то есть идет контакт через врачей. Пытаются сейчас наладить, я знаю, что перепрофилировали какое-то количество предприятий под производство масок, защитных костюмов и так далее. Надеюсь, что это налаживается. Но я была сама лично в госпитале, это был, была середина марта, когда открыли, знаете, в каждом госпитале открыли, помимо отделения скорой помощи, открыли отдельно специально, вот знаете, как сказать, для больных коронавирусом или для тех, кто вот, приходит тестироваться. Но тестировали не всех, потому что сказали, что... Тестировать будут только тех, у кого острые симптомы. То есть уже у кого проявляется они, да? Да, то, у кого что... проявляется, у кого очень высокая температура, держится несколько дней, очень сильный кашель. Если вы просто пришли с кашлем и у вас какая-то психосоматика, вы говорите, что я хочу протестироваться, они просто не будут тратить тест на вас. Потому что есть более тяжелые больные, кому это необходимо. Но я знаю, что сейчас э, намного больше стало. По-моему, уже около полумиллиона человек, они протестировали это точно. Я вот смотрела статистические данные по Канаде. У нас где-то, э, не дам, буквально вчера, по-моему, было около 30 тысяч зараженных всего на Канаду. Население Канады 35 миллионов. Всего 35 тысяч э, 35 миллионов населения, около 30 тысяч зараженных. Сегодня может быть уже 35 тысяч зараженных. Каждый день у нас увеличивается на ну, 3 тысячи, может быть, точно. Все умерших всего... где-то полторы тысячи. Я, я смотрю, данные 36 670. 36, ага. Умерших 3680, сегодня плюс 97. Вот, 1680 умерших. Ну, и в основном, получается, это где-то 80% это старики, пожилые люди старше 65 лет, даже вот, по-моему, там, если старше 80 лет, там вообще 90% что-то Еще как вы говорите, что какие-то моменты определенные, где медицина не справилась, еще какие есть обстоятельства, дать моменты, что медицинские учреждения, ну, именно медицинские учреждения, вы говорите, не было, то есть персонал... Не, не был готов, то есть стали из одних отделений переводить с другим. Вы знаете, Это... я скажу так, что, наверное, наши, э, наше министерство здравоохранения всерьез э, восприняло эту проблему только после того, э, как началась резкая вспышка в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке особенно. Вот тогда они перепугались, и вот тогда они начали очень уже более серьезные меры принимать, принимать меры по... На карантин закрывать, сократили количество организаций, предприятий, кто может работать. Открыли, откры, я знаю, что открыли дополнительную линию помощи телефонной, то есть можно позвонить, если есть какие-то симптомы, проконсультироваться с медсестрой. У нас врачи не выезжают, выезжают только в случае вот острой необходимости. В Канаде очень специфическая медицина, она бесплатная для всех граждан и для всех резидентов с постоянным местом жительства, ну, с ПМЖ, бесплатная. То есть можно спокойно пойти, сдать все анализы, пройти все тесты и так далее. Но здесь, знаете, нет такого терапевтического подхода, здесь лечат в основном только острые заболевания, то есть хирургия очень хорошая, то есть если у вас что-то острое какое-то, состояние они этого сразу сразу примут сразу вылечат и все что нужно сделать прооперируют и так далее сейчас насколько я знаю вот моя подруга медсестра сказала что всех все срочно плановые операции были отменены отменены все больные пациенты которые лежали с какими-то не супер заболеваниями которые можно как-то более или менее еще поддерживать всех выписали Госпитали полностью освободили от коронавирусных больных. Это вот они сейчас так сделали, это я точно знаю. Все силы бросили на борьбу с коронавирусом. Что еще? А вот я вчера разговаривал с Нью-Йорком, и девушка мне сказала, то, что вот американцы они психологически чуть-чуть слабее. Ну, это не Россия, да, не к, всему, не к всему готовы. И они уже устали сидеть в четырех комнатах, и у людей, ну, психологически они начинают там выкрикивать в окно, там, кто-то выбегать там, чуть ли там, не митинги там собирать вот нет. так вот. Психологическое состояние нет, у них нет. уже на грани. как в Канаде, Нет, у нас в Канаде я такой не наблюдала. Люди спокойно относятся. Сидят дома. Я скажу так, большинство людей следует предписаниям и правилам. Вот. Есть, конечно, отдельные лица, потому что когда у нас в Канаде очень долгая зима, сейчас апрель, приходит весна, теплеет на улице, естественно, очень тяжело находиться дома. Вот. Многие занимаются пробежками, гуляют, хотя это, конечно же, не рекомендуется. Вот, очень тяжело удержать. Сейчас нам погода пока помогает, на улице еще пока прохладно, все сидят дома. А как потеплее, я думаю, люди, наверное, выйдут. Вот выходить на улицу, там пробежка, там гулять с собакой, это запрещено? Разрешено, Разрешено. Это... Не рекомендовано, но не запрещено. А за что тогда штрафуют? Ну, как сказать, установили размеры штрафов, если пойдете в парк. В сейчас официально все закрыты. Вы зайдете в парк, полицейский может выписать тикет, это выписать штраф. То есть есть определенные места, в которые запрещено ходить. Да. запрещено ходить, да. Могут выписать штраф, но сразу штраф никто не выписывает. Это не причина, чтобы побыстрее людей штрафовать. Это просто, может быть, подойдут, сделают вам предупреждение, что... Пожалуйста, не, не, не гуляйте в партии, Вы знаете, что сейчас запрещено. Могут подвести вас к табличке, показать табличку, потому что сейчас везде висят таблички о том, что вот у нас сейчас распространяется. Вот это вот, Куда а, еще да. за плечо Ну, все рестораны, все магазины, торговые центры. Все закрыто. Кинотеатры. Ничего не работает уже пятую, уже шестую неделю. А в какой торговый центр выходили? Никуда не ходили вообще, я ходила только, только продуктовые магазины открыты и аптеки. То есть я ходила в огромный супермаркет, это продуктовый супермаркет, он почти оптовый. То есть когда семья из 3-4-5-6 человек, то очень выгодно ходить в такие магазины, и не закупаться уже побольше на неделю 2-3. То есть работают продуктовые магазины, аптеки, аптеки и все. Остальные... Да. Заправки, да, заправки работают, банки работают, но не принимают посетителей, а все у нас онлайн. То есть банкоматы работают, можно подъехать, не выходя из машины, снять деньги или там, положить какой-то чек и так, и так далее. Но прийти в банк самому нельзя, то есть никто не будет обслуживать. Банковские работники, я знаю, что некоторые банковские работники первые недели сидели дома, потом сказали им выйти на работу, но они не принимают никаких клиентов, просто сидят и делают свою работу, обеспечивают, по крайней мере, оборот денег, так сказать, онлайн. Да. Потому что у нас и зарплаты и все, все. Ну, как в России, в принципе, да, падает на карточку, на счет, и сидя со своего компьютера можно заплатить за все, то есть не надо никуда ходить. Есть ли определенные ограничения, запреты по времени? То есть у нас, например, в Олисте ограничили выход ночью там, с 11 часов до 5 утра, по-моему, нельзя выходить. Только так таксисты и там, специальные машины с пропусками Нет, по -по -по нет. Нет таких ограничений. Нет. Абсолютно никаких ограничений по времени нет. Можете выходить спокойно. Главное, чтобы не было... По-моему... Количеством не больше пяти человек, если я не ошибаюсь. Там, знаете как, они, почему парки закрыли, допустим, да, сейчас весна. Очень много людей выходит на пикник, собираются с семьями, компаниями. Они этого очень сильно боятся, поэтому закрыли парки. Детские площадки, соответственно, чтобы не было столпотворений, и там дети все трогают, и, и, и, все эти детские качели и так далее. А, что касается ограничений по времени нет, можно выходить в любое время. Единственное, что у нас магазины работают сейчас а, а, укороченным графиком, то есть до часов до пяти, до шести, наверное, где-то так. И причем нужно еще... Вот я ездила, я час выстояла на улице, прежде чем нас запустили в магазин. То есть час я стояла в очереди с этой тележкой, дистанция, 2 метра, и стоял регулировщик, и всех по одному пускал. То есть выходит пять человек из магазина, запускают пять человек. То есть вот так вот, чтобы не было столпотворения в магазине. В магазине тоже просят внутри, помещений со соблюдать дистанцию. То есть люди стоят, ждут, если я подошла к какому-то товару, разглядываю, что-то там набираю, человек сзади будет стоять и ждать. Конечно, не все это соблюдают, есть те, кто нарушает, но в принципе многие в масках боятся в принципе особо и нечего. Но это дисциплина. Это дисциплина, да. Я же говорю, что канадское общество, оно в большинстве, свое, не все, очень многие есть иммигрантов, которые приезжают и не соблюдают правила. В вот. основном иммигранты, наверное. Надо Но быть... в большинстве своем люди соблюдают. Да. Ну, это очень хорошо. А какие, вот вы сказали, что закрыты рестораны, там, да. торговые, какие меры поддержки оказывает государство вот этим предпринимателям? Да, конечно, значит, что касается мер поддержки от государства, во-первых, большое количество людей было сокращено, даже в компании, где я работаю, я скажу так, где-то примерно 50% сотрудников сократили за вот этот вот месяц. То есть а, вас не отправили в отпуск, там, вас нет, просто... Нет, Ну, я еще пока работаю из дома, я, а, я знаю своих коллег, кого сократили, Сокращ... у нас, знаете, как в Канаде, если сокращают, и человек официально был оформлен, работал, то он может подать на э, пособие. Сейчас все подают на пособие. Есть категория граждан, которые работали сами на себя или были где-то неофициально оформлены. Но у нас они называются self-employed, это работники, которые работают сами и потом в конце года уже сами декларируют свои налоги. Они, соответственно, не могут подать на пособие, потому что они нигде официально не были оформлены. Им положена помощь материальная в размере 2000 долларов. Они должны подать, это тоже можно подать заявку онлайн, занимает где-то минуту 2-3. Наверное, там просто нужно ответить на вопросы. И в течение трех дней эти деньги поступают на счет. Но 2000 долларов, конечно, для, допустим, Калмыкии, да? ну, канадских долларов, не американских, канадских, немножечко ниже. 2000 долларов сумма, как бы, ну не маленькая, да, для, скажем так, для, для России. Для России, да. Но э, нужно учитывать стоимость э, жизни в Канаде. Да. У нас в Торонто особенно, это самый большой город в Канаде, это Антарио, провинция самая густонаселенная, большинство работ здесь находится, и, соответственно, все мигранты приезжают сюда. У нас очень дорогой жилье. Аренда жилья очень дорогая, примерно, наверное, тысячи долларов снять квартиру стоит. Соответственно, вы эти деньги получаете, то есть этих денег может хватить только на оплату квартиры. И то не всегда. Если семья большая, то, соответственно, нужно снимать больше жилья, правильно? Вот. Две долларов выплачивают, и пока эта выплата значит, предусмотрена на 4 месяца. То есть с марта по апрель, май, июнь, до, до конца июня, но нужно подаваться каждый месяц. А то есть ежемесячно по 2000 долларов, на 4 месяца? Да, да на 4 месяца на человека, который нигде не был официально оформлен, работал одного сам одного на одного человека? одного человека, да, это выплата на одного человека. Допустим, если человеку нужно, он снимает жилье, да? ему, конечно, этих денег не хватит, он решился работы, там был какой-то маленький бизнес. Это также касается и владельцев маленьких бизнесов, маленьких ресторанчиков, магазинчиков, у которых доход упал почти в половину, и, и, и они не работали в течение двух недель, как минимум, то есть две недели из месяца, вот с 13 марта по 16 апреля, если вы не работали, то вы подаете вот на это пособие 2000 долларов, вы получаете. Потом в дальнейшем они могут, налоговая может прийти и проверить, то есть оправдали вы не работали, оправдали, что у вас упал доход от вашего динца, или, ну, то есть это надо будет как-то доказать, показать на бумагах, соответственно. У нас просто, знаете, налоговая система такая, что Бизнес работает в течение года вот своего фискального, да, который он устанавливает, и потом в конце года сам декларирует э, свои доходы, налоги и так далее. Все это исчисляется. Если налоговая посчитает, что что-то нужно проверить, то они могут прийти с аудитом. Но это бывает, скажем так, не часто. То есть у меня муж работает, у него свой небольшой бизнес. Вот, я занимаюсь налогами для него, помогаю ему за пять лет нас аудировали один раз. То есть мы сами декларируем каждый год. Вот он, кстати, тоже может подавать, потому что у него тоже упал бизнес, и, соответственно, ну, сейчас всем плохо, то есть все магазинчики, все закрыто, поэтому все вот подали на вот это вот пособие. Сейчас они пока без лишних вопросов раздают всем, а потом, может быть, когда уже ситуация вернется к нормальной, начнут проверять. Это для тех, кто был не оформлен. Для тех, кто был оформлен, они официально получают пособие. Плюс у нас еще ежемесячные выплаты а по детей. А какой сумме получают по пособию? Кто, кто, каоса, кса, это кса, примерно кса... тоже около 2000 получается. Там максимум 55% от зарплаты, это максимум 55%, это примерно получается где-то около 2000. У нас минимальная зарплата в Канаде 14 долларов в час. 14 долларов в час, если мы посчитаем, по 40 часов в неделю человек работает, это примерно 2400 долларов. Потом у нас, знаете, плавающая налоговая ставка, то есть подоходный налог, он в зависимости от дохода меняется. Если вы зарабатываете до 44 тысяч долларов в год, у нас, знаете, в годовом эквиваленте говорят обычно о зарплатах, если, то это минимальная ставка, там около 5%, если не ошибаюсь, и то первые 11 тысяч они не облагаются. И потом уже максимум, по-моему, 13%. Уже у кого очень высокие зарплаты. Потом у нас еще ежемесячные есть выплаты на детей. То есть на каждого ребенка, в зависимости от дохода семейного, декларируемого, Допустим, в прошлом году вы декларировали какой-то определенный доход на всю семью. Они вычисляют и примерно высчитывают, сколько вам положено на каждого ребенка. Сколько, в зависимости от того, сколько у вас семейных детей. То есть максимум там 500 долларов на ребенка. Сейчас они в связи с этой коронавирусной ситуацией на примерно 300 долларов на ребенка увеличили эти выплаты. На ребенка. То есть, то, то, то есть в среднем по 800 долларов на ребенка. Да, вот если у вас двое детей, вы, грубо говоря, там, получали по 300 долларов, и еще плюс по 300 вы будете на ребенка получать. То есть они практически удвоили, получается, эти выплаты. Пока удвоили до, по-моему, конца этого года было написано, если я не ошибаюсь. Потом нам еще сделали возврат. У нас каждый год, э, они же собирают налоговые, мы, мы выплачиваем НДС, по моему за все вот товары услуги которые мы приобретали в течение года потом нам идет какой-то возврат И вот нам начислили там возврат тоже в такой хорошей сумме это как бы поддержку в ответ на вот эту вот ситуацию Это поддержку предпринимателей да вы имеете в виду? предприниматели частные лица все все получили все а, получили тоже да а, это единовременный платеж то есть это не каждый месяц единовременный платеж Каждый месяц это вот можно подавать на 4 месяца максимум, это 2000 вот это вот помощь, или а, пособие по безработице для тех, кто был официально оформлен, пособие выплачивается в течение года. На детей тоже ежемесячно? На детей ежемесячно, да, но у нас вообще детские выплачиваются до 18 лет. А, то, что они увеличили на 300 долларов, это, я так понимаю, вот на этот 20-й год, в связи с ситуацией а, с коронавирусом. Да. Что будет дальше, я не знаю. Может быть, уменьшат. Все зависит от того, как будут развиваться события. Вы сказали, что продлили каникулы. То есть де дети сейчас не учатся? Дети сейчас не учатся, не ходят в школу, садики закрыты. А, и, скорее всего, до, сказали, что до следующего учебного года дети уже не выйдут. То есть онлайн-обучение не практикуется? Ну, онлайн-обучение, у нас, знаете, просто да, присылают задания, и мы выполняем эти задания и отправляем, нашим, отправляем учителям, и все. Некоторые школы, да, у них есть онлайн-классы, я знаю, они устраивают конференции, видеоконференции. То есть здесь уже зависит от школы. А, но ваши дети сейчас не учатся, потому что школа не проводит онлайн-обучение, да? Да, нам Это... просто учителя присылают задания, мы сами выполняем задания и отправляем назад учителям. Еще хотела сказать о, о поддержке государства для граждан по поводу выплат коммунальных услуг, по поводу вот кредитов, отлично, отлично. по поводу ипотеки. Значит, большинство, большинство людей у нас живут в съемном жилье, многие имеют свои дома, квартиры и так далее. Да, вот Те, кто в домах живут, они, соответственно, у них ипотека имеется. По ипотеке сейчас банки разрешают э, отложить платежи на 6 месяцев. Отсрочку? Отсрочка, да, это получается отсрочка. В дальнейшем они пока точно еще не знают, как они это будут, будут ли они потом прибавлять это к основному долгу, какой будет процент. Они сказали, сейчас мы ничего не знаем. Но вот на эти шесть месяцев мы, да, мы можем отсрочить платежи. Нужно звонить в свой банк. И на основе как бы, заявки они это будут рассматривать. В течение пяти дней они дают ответ. Есть такая возможность воспользоваться этим. Потом, значит, что касается машин. Выплаты за машины, страховки тоже разрешают отсрочить платежи. Страховки можно... Вот, допустим, у меня страховка на машину, я ее уменьшила. Я позвонила в свою компанию, сказала, что я сейчас работаю из дома, мне машина не нужна, я на работу не езжу. Она у меня стоит припакованная, и мне уменьшили просто э, ежемесячный платеж, то есть там покрытие уменьшили буквально, ну раз, наверное, в 5 точно я сейчас плачу меньше, чем платила до этого, потому что я на ней не езжу, я ей не пользуюсь. Я сказала, что я могу, в принципе, вообще отменить. Просто у меня минимальное покрытие там, от пожара, от угона и так далее. Вот. Что касается коммунальных платежей тоже, налог на недвижимость нам разрешили платить, не платить до конца мая. Разрешили не платить, отложили все коммунальные оплаты, что я еще не назвала. Налог на недвижимость до конца мая. А, еще хотела сказать по налогам. Маленькие, малые бизнеса и индивидуальные значит лица могут декларировать, подать декларацию до конца июня, вместо конца... Вообще у нас до конца апреля мы должны были все подать налоговую декларацию за 2019 год. Сейчас продлили этот срок до конца июня. И если я, допустим, еще должна что-то выплатить государству, какой-то налог, то это до конца августа откладывается. Бизнесы тоже. Вот у меня, допустим, у мужа по бизнесу, у нас есть какая-то выплата, которую мы должны осуществить были до э, конца апреля. Нам отложили это до конца августа, отсроченно. Как мы, ну, как будет проис... что будет происходить дальше, это мы уже узнаем позже, то есть пока сейчас ничего не говорят, но сейчас разрешили, сказали, что никаких процентов ничего. Еще один хороший инструмент, который было государство вот недавно по поводу поддержки малого бизнеса, это э, заем, они дают заем малому бизнесу, малому и среднему бизнесу, у тех, у кого официально были оформлены работники, и в течение 2019 года они выплатили минимум 20 тысяч долларов в качестве заработной платы своим работникам, 40 тысяч долларов можно получить сейчас кредит, беспроцентный кредит на, на год. год. На год это значит без процента абсолютно, до 2022 года нужно выплатить. Если до 2022 года вы выплачиваете, до конца 2022 года вы выплачиваете, то 10 тысяч вам списывается. Это вот сейчас новый такой да. Они сперва, я знаю, что сперва было был критерий, что минимум 50 тысяч, по-моему, нужно, вы должны были заплатить своим работникам в течение вот прошлого года. Сейчас они уменьшили эту сумму, потому что ну, малые бизнеса, сами понимаете, да, там, работников не так много, зарплаты не такие высокие, соответственно, они немножко смягчили критерии, поэтому практически многие подпадают под этот заем. Вот такая, да, это вот такая помощь. Я вам скажу, это вот Сколько мы? Три страны уже поговорили. Единственная страна Канада, которая помогает и людям, и своим предпринимателям. Еще так помогает? Ну, вы знаете, помогает, да, но просто, конечно же, они могут прийти с проверкой через год, через два и сказать, что мы вам тогда вот выплатили такую-то помощь, но вы должны отчитаться. Допустим, вот этот вот заем сорок тысяч, которые они предлагают, нужно его использовать только на операционные расходы, на зарплату сотрудникам, на выплату каких-то счетов за газ, за свет, за воду и так далее. То есть эти деньги нельзя инвестировать куда-то, на покупку акций или еще что-то. То есть это только на, э, ежеднев, на операционные расходы, на поддержку бизнеса и плюс на, может быть, поддержку работников, то есть... Я знаю, что еще одна помощь, тут я читала недавно на у нас на официальном веб-сайте, секунду, один из пунктов был, по-моему, они помогают малым бизнесам. Как правильно говорить, бизнесам или бизнесам? Малому бизнесу. Малому бизнесу, да, вот я не это самое. Сейчас. Вы это <связывается> тогда уберите потом. Нет, ничего страшного, это же... Особенности сейчас вашего, вы немножко по-русски уже, по-другому -по говорите. Да, я, я с, как, ну, я с этим столкнулся, очень... я с этим столкнулся, не переживайте, это нормально. В общем, поддержка малому бизнесу какая еще? У тех предприятий, у которых есть работники официально оформленные, им до сих пор нужно работать, чтобы облегчить немножечко вот это вот налоговое бремя. На владельцах бизнеса малого государство отменяет вот эти вот всякие платежи по, по... отчисления от заработных плат, там какие-то идет часть выплат государству, в зависимости от размера, который вы платите своему работнику. И государство их освобождает. Освобождает, да. Временно. И плюс еще они обещают доплачивать какой-то небольшой процент, то есть из своего кармана получают. Ну, государство доплачивать будет. Есть работники, которые все равно должны выходить на работу. Это вот жизненно важные да, магазины, предприятия и так далее. Я знаю, что те, кто получает минимальную зарплату 14 долларов в час, им увеличили, сделали на бак, там 2 доллара в час за то, что вот они выходят в такое опасное время. Вот. Еще я хотела рассказать про поддержку ну, простых людей, да, ведь много тоже, кто остался без работы, находится в отчаянии. Есть у нас продовольственные банки. Второй, вот в нашей провинции Онтарио, где население где-то примерно 14 миллионов, да, у нас около 100, наверное, продовольственных банков. Это организации, которые ну, раздают продовольственные пакеты, наборы, обычным гражданам. У меня подруга, кстати, тоже из Калмыкии, вот, она работает в одном из таких банков, и она говорит, что раз в неделю они раздают вот эти вот продуктовые наборы, люди приходят, ну, ничего не, не спрашивают, никаких справок о доходах и так далее, ничего не нужно. Просто человек приходит, он говорит, сколько у него в семье э, человек, и ему выдают, э, соответственно, набор, в, завис, в зависимости от количества членов семьи. А откуда они берут эти продукты? Вот эти это банки? государство, это государство финансирует. Сейчас в связи с этой ситуацией, я вот вижу сейчас на официальном сайте, 100 миллионов долларов выделили на поддержку вот этих продовольственных банков. То есть То у меня подруга рассказывала, что неделю, недели три назад, они открываются раз в неделю и раздают эти пакеты. Значит, недели три назад у них было где-то 65 человек всего вот за, за день. На этой неделе, когда они открывались, на прошлой точнее, пришло 325 человек примерно, мы говорим. То есть это, за 5... за, за продуктами? Бесплатно раздают? Конечно, да, бесплатно. И раздают. Вот они раз в неделю открываются и раздают продукты. Там, знаете, в продуктовый набор входят консервы, крупы, молоко, иногда бывает хлеб, иногда овощи. То есть, ну, все необходимое. И с таким набором можно, в принципе, прожить неделю-две там в принципе они просят приходить раз в две недели, но даже если вы пришли и на следующей неделе, то вас, конечно, никто не выгонит, все равно вам дадут продукты. Там. Нет никакой записи, это все анонимно, то есть, чтобы люди, знаете, не стеснялись, не стыдились, никаких имен, ничего, то есть просто люди приходят и получают. Я думаю, что, наверное, количество, к сожалению, увеличится людей, которые будут приходить еще. Это называется продовольственный банк, да? Крутый. Это называется продовольственные банки у нас, да. Они финансируются государством. И вот подруга мне сказала, что им зарплату немножечко увеличили, потому что они работают как бы, в такое опасное время, они работают в масках, они пытаются не контактировать с людьми, то есть там какая-то дистанция. То есть, я думаю, наверное, они либо выносят, либо вот передают как-то эти, ну, чтобы не было риска. Вот я, обяз... я разговаривал вчера с Соединенными Штатами с Филадельфией, они говорят, там подъезжаешь, багажник открываешь, накидают и все, и они уезжают, даже не контактируют, там, фамилию называют и все, да, да, даже не спрашиваешь, сколько чем, продуктов много, полный багажник накидает и все. То есть, продовольственные банки, да? Еще что, какая поддержка для народа есть? Так, еще какая поддержка, значит, сказала я по налогам, Сказала я по отсрочкам платежей, ипотека, выплаты, страховки, коммунальные услуги. Единственное, что я бы хотела сказать, что у нас в Канаде, ну, я уже это повторяю, да, получается, жизнь дорогая. То есть, по нашим расценкам, это минимальная, скажем так, помощь, которую мы получаем. Конечно, mm -hmm. если это все затянется надолго, мы тоже боимся, и что будет дальше, не знаем. Вот. Я, например, пока сейчас еще работаю, но я, в принципе, не сильно переживаю, если я перестану работать, я опять же подам на вот это вот пособие и буду. Наталья, решать... вот на, на ваш взгляд, на ваш взгляд, вот, обычному человеку, который сейчас остался без работы, да, вот эти меры поддержки они дадут выжить. Конечно. Вы проб... Конечно, конечно. Проб... У нас также но отменили еще. Это, знаете на... что? Это значительная помощь? или... Ну, конечно, а иначе как? По, Знаешь, бы... по, по канадским меркам. По канадским меркам, да. То есть голодать не будете, выживете. Тем более людям, которые снимают жилье, разрешили не платить за это жилье. До конца, вот, пока не прояснится ситуация, пока не, не вернется все к нормальной жизни, разрешили за жилье не платить и владельцы квартир или, допустим, организации, которые у нас есть, знаете, как это называется, организации владеющие, да? многоквартирными домами, они вот полностью их сдают, они не имеют, в принципе, права сейчас никого выгонять. Но они и вообще не могут никого выгнать, потому что у нас выгнать съемщиков можно только через суд. Есть специальный суд, который занимается только этими квартирными делами, и можно только через суд. Поскольку все суды у нас все сейчас закрыты до июня, насколько я знаю, никто на вас в суд не может подать, вы можете не платить, получать эти деньги просто и тратить их на продовольствие, и тем самым как бы выжить и переждать. А вот государство возмещает этим фирмам, владельцам вот этих многоквартирных? Вот да. Это уже другая история, потому что Допустим, владельца жилья придется... попадает. Аренд... Арендодателю придется. Да, он, получается, не получает от своего арендатора. Соответственно, он не может платить свою ипотеку за Нет. помещение, вот. правильно? Ему банк дает отсрочку. То есть, вот так вот. То есть государство и это предусмотрело. Ну, получается, да, государство предписало. Банкам давать отсрочку до 6 месяцев. Если вам не платят, если вы, допустим, у вас есть своя квартира, да, вы эту квартиру сдаете, и на эти день, этими деньгами вы покрываете ипотеку, то, соответственно, вы идете в банк, просите, чтобы вам отсрочили платежи в банке, ваша квартира съемщик не может вам платить, он лишился работы. То есть тут цепочка такая, знаете, длинная. Но в принципе можно. Получается, можно отсрочить платежи по ипотеке, если вам не платит ваш квартиросъемщик. Отлично. Так волонтерство? Может... У вас есть волонтерство? волонтерство Конечно, есть? у нас очень развито волонтерство и очень много а, людей, кто помогает, кто работает. У меня, к сожалению, нет на это времени. У меня потому что что, что делать волонтеры в период подымения? Вы знаете, я, кстати, слышала о новостях из Калмыкии и прям очень, очень как бальзам на душу было, было мне приятно, вот я читаю паблики разные наши калмыцкие, где многие предприниматели, люди объединяются, покупают какие-то наборы продуктовые, раздают пенсионерам, доставку организовали, я так слышала, пенсионерам тоже продуктов каких-то, ну, может быть, ну, на таких только, там все, по-моему, только на частных таких началах, особой такой поддержки от государства пока еще не, не наблюдается. Все как, только говорят, а получить никто на деле, я так поняла, еще не может. Как всегда люди спасают. Только люди сами, да, сами себя. маски именно с волонтерством. Почему волонтеры не шьют маски? Вот с Испании разговаривала, Сагла рассказала то, что она ходила, относила передавала материалы для шитья масок там кому-то. И волонтеры шили маски. У вас как волонтер. Что я делают? Не слышала, я не слышала о таком. Ну, может быть, кто-то шьет у нас, кто шить умеет. Но тут особо, наверное, шить не, не могут. Не у всех есть швейные машинки. Что делают волонтеры? Канадские? Волонтеры вот идут в фудбанки, идут, работают, раздают, ходят, я не знаю, помогают пенсионерам, помогают. Что еще волонтеры делают? Ну вот, просто знаете, сейчас такое опасное время, я вот не знаю, насколько, насколько люди а, людей допускают к тому, чтобы что-то делать, потому что это тоже риск, для, и для волонтеров риск, правильно? Сейчас вот в, Испании, в Испании нужно иметь ли, лицензию, чтобы быть волонтером? У нас в России пошел помогать, ни у кого не спрашиваешь, и люди помогают. У вас нужна ли лицензия, чтобы быть волонтером? Я думаю, это зависит от того, куда вы идете помогать. Если вы пойдете куда-то в организацию медицинскую и так далее, то, конечно, да, нужно будет Опасными. получать лицензию. И далее, да. Что касается каких-то своих инициатив личностных, тут, наверное, ничего не нужно. Наталья, давайте поговорим о ценах. Как изменились цены? На бензин? Вот в первую, очередь, вообще? В первую ну, очередь. Я на... скажу так, что продовольствие у нас не изменились цены. Все то же самое абсолютно. И наш премьер выступал, когда еще эта ситуация начиналась. Выступал и пообещал, что цены на продукты не будут повышаться. то есть Они как и остались. Потому что я слышала, что вот у нас, допустим, там цены на имбирь России подскочили чуть ли не в 10 раз, чтобы листе килограмм империя стоил 200 рублей, а сейчас 2000, у нас такого нет, он как у нас стоил, так и стоит, примерно на том же уровне, вот, цены на, на бензин у нас упали, я скажу, наверное, где-то в полтора раза это точно, ну, потому что вы, наверное, слышали, да, что вот, ну, ну, в мире что творится, Упали цены на нефть, соответственно, цены и на бензин. У нас сейчас самая дешевая, наверное, цена на бензин, которая была за последние, я не знаю, лет 10 точно. Полтора раза, это сколько стоит сейчас? Самая низкая. А обычный бензин у нас стоит сейчас где-то 65 центов, 70-65 центов, а раньше стоил где-то доллар, 10-20 доллар, 20, вот так вот. То есть полтора раза упали цены полтора да? раза упали цены да одно радует знаете Но ездить не надо цены упали на бензин продукты то же самое у нас ничего не увеличивали что еще у нас у нас конечно выросли цены на знаете что на санитайзеры вот эти вот всякие на маски на маске, да. Я смотрела на Амазоне, там коробка стоит, я не знаю, 100 долларов, наверное, и, и нет в наличии. То есть это надо заказать и еще ждать непонятно сколько. Это Мы... одна маска столько стоит в среднем? Что? Одна маска сколько? Цена одной маски сколько стоит? Это Обычной медицинская? Ой, они продаются, по-моему, коробками, я, если честно, не знаю. Я могу глянуть. Вы это вырежите, пожалуйста, сейчас я посмотрю. И вопрос можно не вырезать так оставлять этот рабочий момент ну вот я смотрю здесь коробка значит медицинских масок 50 штук стоит 30 долларов 30 долларов это меньше доллара получается за маску да? меньше долларов да. но они Смотрите, доставка аж в июне, то есть их нет в наличии. Китай еще до вас не добрался. Китай всю Россию уже закидал этими масками. Они быстро... Вы знаете, дело в том, что если даже и идут сейчас поставки масок, а они идут, все идет в медицинским работникам. Общаются медицинские учреждения в первую очередь. Да. А людям уже... В аптеках для доступа населения, ну, да, населения еще пока нет, нет доступа к маскам. Ну, пусто. то есть Я смотрела, нет. Есть санитайзеры, есть обеззараживающие салфетки, но масок нет пока. Вот что прогнозирует государство? Когда будет пик или уже пик этого коронавируса? Вы знаете, сейчас уже пошли разговоры о том, что настолько сильный урон экономике страны, наносится вот этим вот карантином и всей этой ситуации и поговаривают, что возможно мы вернемся к работе, может быть, в июне. Май точно будем на карантине еще, весь май на карантине. В июне, возможно, но и то постепенно. То есть не все сразу а, предприятия, организации смогут выйти на работу. Нет. Будут постепенно, они будут оглашать, какие именно направления, в какой вид деятельности какие компании могут вернуться. Сказали в июне, я разговаривала со своим начальством на работе, они сказали, что если мы выйдем на работу в конце лета, это еще хорошо. То есть у них такие прогнозы. Отлично. Наталья, спасибо, спасибо вам. Очень такое содержательное, очень такое классное интервью получилось. Вот я традиционно, я всегда... Как бы задаю вопрос, что бы вы хотели пожелать нашим подписчикам, кто нас смотрит в такое нелегкое время? Ой, прежде всего, конечно, крепкого здоровья, чтобы берегли себя, близких, терпения, сил, ну и, наверное, взаимопонимание, эмпатии, чтобы люди друг друга поддерживали. И, и гражданской сознательности, дисциплины. Потому что я слышала, что у нас многие люди игнорируют режим карантина, гуляют, ходят друг к другу в гости. До последнего, я знаю, собирались и так далее. То есть от дисциплины. Потому что когда наше, даже вот правительство Канады, премьер выступал, он говорил, что основная задача это сдержать, сдержать во-первых, распространение коронавируса, а во-вторых, уменьшить как можно больше, э, облегчить медицинскую сферу. Нагрузку. Нагрузку, да, потому что всех вылечить не сможем, всех не сможем принять. Поэтому оставайтесь дома, попытайтесь не заразиться, не заболеть. Это, это, это самое лучшее, что вы можете сейчас сделать. Я хочу пожелать вашим телезрителям Вашим зрителям, точнее, подписчикам, сознательность, да. подписчикам, да, сознательность, дисциплина и понимание, терпение. Ну и так, дорогие друзья, это была у нас Канада, на связи Наталья Толяева. И благодарю ее, благодарю за то, что она это звала, за то, что она так подробно рассказала особенности, о мерах поддержки, мы видим то, что в Канаде очень сильные, очень продуктивные, очень существенные меры поддержки. Ну а вам, дорогие друзья, хочу сказать, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, давайте наладим обратную связь, поскольку мы эту передачу делаем для вас, я думаю, передачи очень интересные. Пишите комментарии, нам очень приятно смотреть их, нам очень приятно читать их. Ну а следующая передача «Международный карантин» выйдет на прямой связи, у нас будет Италия. Вы знаете, то что Италия была очень подвержена, очень много пострадавших. Я думаю, тоже будет интересно. Спасибо, до свидания.